Слово может быть с места Гаингеден. Уважаемые товарищи, ну я хочу поблагодарить Давида Владимировича за приглашение. Я в таком вот составе давно не участвовала, там здесь сижу в, в Олимпийском комитете в клетке, и практически оттуда очень редко выхожу. Спасибо за ту активность, которую вы здесь показали, было очень приятно услышать. Я многое кое-что восприняла, даже вот. Записала многие вещи. Но я хочу сказать, поделиться вот небольшой работой, которую мы проводим в Российском Союзе спортсменов. В этом году нам 29 лет, и 29 лет я возглавляю, потому что больше таких дураков нет, у которых пришли на мое место и избрались, и работали с утра до ночи. Ну вот, на следующий год я сказала, что все, хватит. До 100 лет я не доживу, и надо немножко пораньше выйти с этой должности. Я хочу сказать, что вот э, им пропеть, пропеть нашим олимпийским чемпионам. Мы разработали программу такой, олимпийские легенды детям, детям и молодежи России. Вот уже шестой год, как мы осуществляем эту программу. Э, это не только мы практически, причем программа посвящена малым городам России. Вы помните то, что только в том году Владимир Владимирович Путин сказал, что... Достояние к ценностям, так же, как и к музеям, большому театру, филиалы надо создавать в малых городах, чтобы это было доступно всем. Так я хочу сказать, что мы уже 6 лет занимаемся малыми городами. Где-то в том году, вообще за 6 лет мы посетили уже 50 субъектов федерации. В том году только 400 малых городов. У нас круглосуточно, круглогодично. Одна группа приезжает, другая уезжает. То есть вначале не поверили, что приедут олимпийцы, там какой-то городок, который никогда никто не посещал. Не может быть. Прислали письмо и не ожидали. Сейчас, ну, я не знаю, нам центральные прессы говорят, платите, тогда будем что-то о вас говорить. Но в тех местах, где мы бываем, очень большое внимание уделяется. Губернаторы всегда нас принимают, вот эта группа олимпийцев. Где-то около 100 человек у нас в течение года посещает вот эти малые города. Ну вот сейчас мы должны уже 23-го была группа уехать на Алтай, но, к сожалению, сказали, что сейчас занятия в школах э, ну, заморожены, поэтому давайте перенесем на более поздний срок. Мы занимаемся действительно не только пропагандой достижений нашего спорта, привлекаем Детей к регулярным занятиям физической культуры и спортом. Ну и занимаемся воспитательной работой. Действительно, необыкновенный успех. Но мы решили две задачи здесь. С одной стороны, и с детьми решаем, и воспитываем, привлекаем, занимаемся. Форма там разные у нас. И, и, и, и, и Как это называется? Мастер-классы проводят, потому что у нас очень грамотные выезжают люди, которые по 35 лет у меня есть олимпийские чемпионы, работали в школе преподаватели, в вузах написали книжку, методику обучения. Вот этой литературы, особенно начальной, настроили спорткомплексы по линии «Газпрома». А некому там преподавать, и когда мы даже такие книжки им начинаем дарить, они в восторге. Кроме того, с этого года мы таким отдаленным школам, которые получаем заявки и избираем, кому значит, инвентарь. Вот с этого года где-то на миллион, ну, вот таким рублей, по их заявкам мы отдельным школам начинаем дарить вот, вот этот инвентарь. Первые вот сейчас приехали из, ну, рядом с Краснодарским, Абакани были. Вот там, ну, это в городе мы останавливаемся, а едем из города по малым городам, потому что там гостиницы даже нету, чтобы туда поехать, какой-то город остановиться там. Поэтому мы Делаем это все за наш счет. И проезд этот... Только у нас люди зарплату не получают. С удовольствием едут. А вторую проблему мы решили для олимпийцев. Знаете, они привыкли войти на пьедестал почета. И хочется им всю жизнь там стоять. Вот теперь такая возможность им предоставлена. И они там выступают, рассказывают про себя. там, Ну, в общем, это им нравится. Быть в центре внимания и так далее. Так что еще эта проблема. Я хочу еще сказать, что... Я очень много прикасалась к олимпийскому движению в Греции, В Греции, и до сих пор живет вот эти идеи Олимпиады, понимаете? Я была и спо... была там, где вы же знаете, что сердце Пьера де Кубертена захоронено там, в Афинах на Олимпе, и там побывала в, в этих местах. И я хочу еще, что вас может быть разочарую, что слова. Самое главное не победа, а участие. Эти слова не принадлежат Пьеру де Кубертену. Это принадлежат слова американскому священнику. А Пьер де Кубертен сказал, ну, вот созвучно вот с этой фразой, побежда, побеждающий самого себя могуществен. Он так и сказал, что самое главное, ну, такой смысл его слов, не прийти первой среди всех, а самое главное, что когда ты финишируешь, ты сказал себе, я сделал все, что мог. То есть, могущественный человек, он преодолел все это до конца и победил самого себя. Вот такие слова принадлежат Пьеру де Ну, Пьеру де Кубертен, правда, был противником участия женщин в Олимпийских играх. Так что здесь, с этой стороны, стоит его покритиковать. Знаете, одного выдающегося... Волейболистка волейболист Коваленко Виталий спросили в настоящее время, слушай, ну что надо, чтобы наши хорошо играли? Он сказал, отменить деньги. Как только в спорте появились большие деньги, не только в олимпийском движении, но и в футболе, как только в футболе стали крутиться огромные деньги, вы видите, что произошло, да? Сначала свергли президента международного, Потом полез туда европейский на это место, а на него уже там тоже досье набрали. Его вообще из-за европейского лишили там на сколько-то лет быть президентом. Вот такие дела творятся во всем спортивном движении. Поэтому надо, если мы уберем деньги, то вернемся к тому олимпийскому движению, которое раньше было. И еще я хочу сказать, что что такое традиция. Традиция это связь прошлого с настоящим. Вот уже где-то в 70... Нет, после 72 -го года, 76-го года стали убираться какие-то традиции в Олимпийском движении. Ну, наверное, товарищи Маницкий помнят, как они не могли ходить на территорию женской деревни, да? Вообще ни один мужчина там, ну, 64 год тысячи помнишь, наверное, с трудом, наверное, но вспоминал. Не помнишь, да? но... Вот, а уже все, как только стали профессионалы-баскетболисты участвовать, и все должны были жить в Олимпийской деревне. Как только пустили профессионалов и спорта, первый это баскетбол, вы знаете, как американцы не заходили жить уже в Олимпийской деревне. Они там в шикарных гостиницах разместились. И уже у нас не только в разных домах, а на одном этаже жили уже и мужчины, и женщины. А раньше даже работников не было на территории женской деревни из мужского пола. Но я думаю, что мы тоже здесь виноваты в том, что ну, на нас так все обрушилось. Потому что я думаю, что мы какую-то позицию занимаем, не атакующую, а все время как-то защищаем и пытаемся, значит, мы это исправим, мы это исправим и так далее. Вот даже было одно время решения, что наши спортсменов Пробил там Иван Иванович, бывший начальник главы ПДК, что в дипломатической академии по окончании спорта могут учиться наши спортсмены, изучать язык, и потом они будут в разных комиссиях, федерациях, международных, моки и так далее. Но что-то сколько закончила, я ни одного ни в комиссии МОКа нигде не увидела. Все равно посылают функционеров. Я вот... Мне вчера попалась книга «Олимпийский вестник» прошлого года. Я опять вижу... Советник, помощник, там это, того-то, того-то, избраны в комиссию. Сейчас я выключу. Да. Так что вот здесь, конечно, надо работать в этом направлении, очень много. И вот этот допуск по медицинским показателям, да, допинг принимает это, а кто-то с трибуны в МОКе выступил из нашей страны, почему Владимир Владимирович, только Путин, я слышал, он сказал, что это безобразие пора прекратить. Как-то счастливо у нас изберут туда, и так счастливо сидят. Я понимаю, что если будут выборы, какие-то активных людей не очень выбирают. И Вообще там такая коррупция существует. Вот я была, ну, вернее, участвовала здесь у нас несколько лет тому назад. Такой создали организацию Всемирная ассоциация. Олимпийцев, ВАО, Всемирная Ассоциация Олимпийцев. Там голосование, там уже американцы договорились с африканцами. Семь человек, члены и седьмой проходит с пятью голосами. Потому что первые два голоса по договоренности они все уже договорились, они друг за друга голосуют. голосуют. Значит, по-видимому, сейчас, Саша, по-видимому, надо тоже нашим представителям менять систему. Значит, тесты, которые развит спорт, больше представителей и так далее. Иначе мы с места не сдвинемся. Спасибо за внимание. Спасибо Я большое, вам президент. хочу пожелать всех успешных выступлений. Надеюсь, что ваши ученики будут защищать, правда, спорт не для здоровья, но будут защищать честь нашей страны. Спасибо. Спасибо.